Торговый робот скользящий средний. Давайте откроем терминал QUICK и посмотрим, как работает какой принцип робота скользящий средний. Где мы рассматривали индикатор скользящий средний, мы рассматривали индикатор и цена. Для торговли обычно используют две скользящих средних, одну быструю и одну медленную. В данном случае вот у нас уже настроен готовый торговый робот. Мы здесь видим окно, которое он выводит в терминал Quick и окно для настройки параметров. Параметров здесь достаточное количество, чтобы адекватно подстроиться под рынок и начать торговлю. Есть параметры стопов, профитов, в том числе есть стоп по волатильности. Можно настроить еще стоп по Average True Range. Стоп будет выставляться в зависимости от того, насколько рынок себя ведет волатильно. Есть возможность торговли как внутри дня, так и с переносом позиции. Подходит робот для торговли на всех торговых площадках. И форц, и фондовые секции, и валютный рынок. И есть функции защиты от запиливания. Возможность виртуальной торговли. Все это более подробно уже рассказывается в инструкциях, которые идут к торговому роботу. То есть Вы можете абсолютно по-разному вести торговлю. Вы можете на разных счетах вести. Можете на одном счету даже запустить одного или нескольких торговых роботов. Причем это может быть как на одном инструменте, так и на разных инструментах. Даже робот позволяет запустить в режиме виртуальной торговли на разных таймфреймах робота на одном торговом инструменте. Настройки очень простые, при помощи видеоинструкции все это легко делается. Если что-то не получается, техподдержка помогает, и вы уже можете приступать к торговле. Мы рекомендуем брать робота вместе с курсом, чтобы сразу провести тестирование и выбрать оптимальные прибыльные параметры. Почему так надо делать? Потому что, во-первых, вы будете этим параметрам доверять. Во-вторых, рынок достаточно изменчивый в последнее время и периодически вам потребуется подстройка. Поэтому, если это все будет в ваших руках, вам уже не придется никому платить денег. Вы всегда подстраиваете робота под конкретный рынок, чтобы получать конкретные деньги. Вот пример мы видим. 30-минутного графика рубль-доллар можно посмотреть, где произошли сигналы. После пересечения скользящих средних происходит вход в позицию робот занимает позицию лонг. В данном случае здесь сделки не происходят. Робот находится в лонге и пересекается. Когда скользящий средний обратно робот заходит в короткую позицию и находится в короткой позиции до следующего пересечения. Ну здесь возможно был выход из позиции. Вы видите, что даже при достаточно дерганом рынке скользящий средний позволяет подобрать так параметры, что вы будете все равно зарабатывать деньги даже на таком рынке. Вот был участок, где рынок находился практически в боковике, а мы тем не менее его переждали. И дождались движения в нашу сторону. То есть и получили две подряд профитные сделки. Робот скользящий средний средние настроен на тренды. Именно на трендах всегда зарабатываются деньги. При движении не движения. Больших денег никогда не заработаешь. Поэтому данный робот имеет очень хорошие перспективы. И мы рекомендуем обязательно обратить на него внимание. Заходите на наш сайт, заказывайте курс для подбора прибыльных параметров, получаете в подарок робота и начинаете уже прибыльную торговлю. Выбрать можно одного, можно выбрать несколько, можно взять целый комплект роботов. И тогда в вашем арсенале будет полный набор для любых рынков, для боковых, для трендовых. Вы всегда сможете выбрать того робота, который в данный момент будет лучше работать. Запустить можете несколько роботов и получить хорошую диверсификацию и получать прибыль. Спасибо за внимание.